Всем здарова, друзья, с вами я, Воли, и я достаточно давно слежу за франшизой FNAF. Я застал еще те времена, когда Винди только начинал свои теории по ФНАФчику, а укус 83 был всего лишь загадкой. Я следил за игрой достаточно активно до пятой части, потому что именно пятая часть, как по мне, получилась достаточно необычной по сравнению с прошлыми четырьмя частями. Потом FNAF 6 и поднеслась в франшизу FNAF вернулась совсем другой рус, и докатилась до всем известного печального FNAF Security и когда я пытался ее пройти, у меня в голове возникла мысль, а что тут осталось то от Нафа? Но ну, от того, который пугал всех, от тех теорий и идей, и кроме небольшой ссылки на вновь нерушить Спрингтрапа, сприн я не нашел ничего. Так что сегодня мы поговорим, о какой же Фнаф получился самым пугающим, атмосферным, ну и вообще, самым-самым, погнали. Ну а перед началом видеоролика небольшая реклама. Если ты смотришь это, значит, Мир Лостарк еще можно спасти. Скачивайте игру по ссылке в описании. Итак, первое, с чего хотелось бы начать, это критерии, которые я считаю важными для франшизы FNAF. И первое... И самое главное, это геймплей. Второе, это хоррорная составляющая игры. А именно, насколько будет страшно поиграть в данную игру сейчас. Ну и третье, это то, как она вписывается в всю франшизу серии игр FNAF. Итак, начнем с первой части. И да, геймплей тут классический для FNAF. Камеры, двери, энергия. В первой части достаточно много пасхалок и отсылок на различные интереснейшие моменты. И играть в эту игру будет интересно и сейчас. Достаточно большое количество теорий зародилось именно в первом фнафи Про ничего сказать больше не могу. Игра получилась достаточно сбалансированной. Не слишком страшно, но и не прям такие не пугающие. В целом, по моей супруге данная игра заслужила 7 мишек в ради из 10. Вторая часть нас порадовала новым, достаточно интересным геймплеем. На тот момент у нас убрали все двери, а по бокам добавили вместо дверей вентиляцию. Также нам добавили маску, дабы прятаться от аниматроников, и конечно же старую добрую всеми любимую шкатулку с марионеткой. Но достаточно новый и необычный геймплей отразился на хоррор составляющей игры, чем не в лучшую сторону, так как теперь не нужно считать сколько энергии осталось до утра. Не нужно переживать по поводу большинства аниматроников, так как это все теперь решает обычная маска, но про сюжет говорить нечего. Игра отлично вписывается в каноны FNAF, но по моему мнению... Первая часть получилась лучше второй, так что заслуженно 6 мишек Фредди из 10. Третья часть хоть и понравилась мне своими мини-играми достаточно интересной задумкой, новыми фишками игры с приманиванием с фрингтрапа и но вот на хорр это пристало быть похоже. Так помимо отсутствия всех главных персонажей в их привычном виде, мы получили лишь одного агематроника и то, который идет на голос ребенком, А перед тем, как напугать он выглядывает и на настолько много времени что мы не осознаем что мы уже проиграли и это именно этот момент просто убил все хоррор, вставляющую данной игры но несмотря на это данная часть одна из лучших в плане сюжета мини игры рассказывающие буквально всю историю это настолько невероятно что я даже не знаю игра получает заслуженные 6 мишек фредди из 10 Сейчас мы затронем одну из самых страшнейших частей в трилогии FNAF, а именно четвертая часть. Одна из самых близких мне игр. Потому что именно после четвертой части, лично для меня, весь сюжет FNAF совершенно закончился. Одна из самых пугающих частей FNAF за всю историю в целом серии игр. Достаточно новый и интересный геймплей, и как для того времени, так и для сейчас. Переплетывается со всей, абсолютно всей истории игр FNAF. Одна из лучших частей ФНАФа вообще получает мою оценку 9, меньше Фредди из 10. Но на этом мой видеоролик подошел к концу. Если вам понравился, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если хотите увидеть вторую часть. Всем удачи!